Всем привет, с вами чувак, и, короче, шел я за молоком для своей женушки, наслаждался правами второй поправки, захожу короче в счастливый Ганеш, а там стены плавятся и куча террористов, которые застрелили всех людей в магазине. Это было круто, но плохо, поэтому я убил всех террористов за то, что они убили моих маму, папу и братика Джонни в прошлом году. Но сзади меня подошли копы и повязали меня. А больше у меня фантазии не хватило, поэтому я просто говорю, чтобы ты поставил лайк, подписался на канал. Ну, и, в общем-то, бай-бай, сэр. Надоело мне озвучивать крутых чуваков. Решила озвучить обычного чувака, потому что голоса у нас похожи.